ребятки это просто бомба мать ее. Как вы помните, у меня был небольшой проектик за 500 долларов. Не вот этот вот за 5000 долларов, это немножко другой проект, там где «Привет, Олег», а именно лоупольный проект, который я делал на карантине, соответственно, поэтому так и называется. Если вы смотрели мою небольшую короткометражку «Разработчик», то наверняка помните, что этот проект у меня был потерян из-за полетевшего жесткого диска. Около двух недель я пытался его восстановить, пробовал разные уже способы, методы с бубном гадалки и много чего интересного но в общем то ничего не помогало. и единственное что я сделал это просто закинул остатки сломанного проекта на жесткий диск внешний и забыл про него позже у меня появилась еще одна интересная проблемка с другим жестким диском ну думаю ладно диски просто старые как-никак там по 4 по 5 лет и пошел купил новый диск все окей как бы поставил и бах через полчаса он у меня тоже отлетает единственное у меня осталось на блок питания, потому что я уже купил абсолютно новый компьютер, и поставив туда старый блок питания еще с моего давнего ПК, у меня все абсолютно нормально заработало, и вот спустя еще несколько недель После того как я закончил первый билд к которому тоже позже еще вернусь от него пока надо немного отдохнуть, я решил перекинуть с внешнего жесткого диска на новый жесткий диск этот самый проект, поставил новую версию Unity и запустил его ради интереса, ну думал хоть что-то же там осталось, пора бы уже возвращаться потихоньку, да и народ требует, и каково было мое удивление что после 10 минут там всяких прогрузок, загрузок, он взял и включился. И он не просто включился, он еще и работал. Абсолютно все механики, которые были реализованы как с помощью асета, так и собственные, абсолютно вся настроенная графика, поведение персонажей и даже, блин, уровень, который вы сейчас видите на экране, все это теперь работает. И сцены, которую не получалось никак восстановить, на которую я потратил несколько дней она тоже блин работает и у меня просто даже нет слов как выразить блин что я доволен как слон что все это не пропало и блин ребята я счастлив вообще за эти два месяца лета охренеть как много всего произошло как хорошего так и не очень тяжкое было время если честно но я рад что вы все еще здесь со мной на этом канале и теперь мы будем идти дальше ни за что не останавливаясь. Сейчас эта падла полностью прогрузится, и я наконец-то запущу этот проект, чтобы показать вам, что вообще было сделано. Потому что в фильме было показано очень ничтожно мало, и мне самому это, конечно, не нравилось, но, блин, это единственное, что осталось. Сейчас же вы увидите как раз все то, что было задумано, задизайнено, и все это работает. Тоже, ребятки, пора запускать эту малышку. Итак, первое что бросается в глаза, так это то, что у него как-то многовато оружия на спине. Само собой, в игре у него не будет столько оружия одновременно. Это чисто для теста билда, чисто для сборки, чтобы просто пробовать разные варианты. И здесь мы сверху уже видим а, первых врагов. Но опять же, до них еще надо дойти. Мы, конечно, можем начать стрелять отсюда, но это так себе вариантик, если честно. Ой, они меня увидели Блин, лучше запущу это заново Итак, немножечко пробежимся Давайте посмотрим, что у нас здесь А Здесь у меня будет небольшая такая отсылочка Но пока что не буду о ней ничего рассказывать И единственное, что нам остается, так это спуститься с крыши Все вот эти объекты, весь этот домик я дизайнил, наверное, около двух-трех вечеров. Пожалуй, лучше присяду. А вон там еще надо будет позакрывать проходы, потому что здесь это пока что немного халявно сделано. Ого, своя! Я уже забыл, что я его сюда поставил. И вот эти вот капельки нам немного подсказывают, куда идти. Собственно, как и все эти направляющие. Так. Ой не палимся а здесь мы чуть позже сможем что-нибудь найти например патрончики потому что с самого начала у нас не будет не то чтобы столько оружия у нас вообще его столько не будет а, точнее у нас вообще не будет никакого оружия и здесь мы сможем его найти и вот одна из комнат с которой мы можем... Вот, кстати, здесь винтовочка лежит Но пока ее нельзя подобрать, потому что у нас она, в принципе, уже есть И отсюда мы уже можем начать вести какой-нибудь снайперский огонь Так, прицел не работает, я понял Ну, ладно, хоть что-то здесь еще не работает Есть над чем поработать и можем начать стрельбу прямо отсюда так, ну и чтобы это не было слишком скучно, мы... ...пойдем напролом оп, спустились мы на самый низ ой, дружок повезло тебе в апокалипсисе. Так, в принципе, они уже знают, где я. Не, ну это было очевидно. В принципе, здесь остались только такие враги, которые могут драться. Стреляющих мы всех забрали. Ну давай, давай. Ой-ой-ой. по-моему, была бита. О, отлично. А нет. Еще остались там стреляющие враги. Вот это прям росомаха. Так, они, как ни странно, меня. а нет, они меня нашли. Но потеряли. А, небольшой косячок. Ладно. В принципе, там нужно поправить только навигейшн мэш. Да, все работает, они даже стреляют. И стреляют оба отлично. Так, что у меня тут еще есть-то? глушитель здесь тоже э -э, работает. То есть можно его... Исп... Так, кто-то еще стрелял, да? Вот смотри, какой хитрый зараза. А, то есть... Сейчас я буду еще проходить этот же уровень по стелсу и можно его использовать для более тихого прохождения чтобы облегчить себе жизнь так и собственно первый вариант это просто их всех вот так вот раскидать Эй, кажется кажется забыл поставить что он сюда залезал в общем это первый вариант давайте посмотрим как можно пройти по тихому а я сразу возьму пистолет с глушителем А мы не обязательно должны спускаться прямо до конца Удалим мы увидим что там у нас еще происходит А у нас есть несколько вариантов выхода отсюда Мы кстати можем выпрыгнуть прямо с того окна Но я не думаю что это хорошая идея Не очень скрытно будет Так, а нет, там проход я закрыл, но возможно позже я его открою, чтобы можно было выйти не только через эту дверь или через вот это окно. А нет, через него мы тоже уже не выйдем. Все, я потихоньку начинаю вспоминать, что я вообще здесь сделал. Оп. Не все укрытия походу работают. Фух, я думал меня спалили. Пожалуй, подождем, пока он отвернется. А вот этот я не помню, куда-нибудь уходит вообще или нет. По идее, он тоже должен отворачиваться. Ага. и теперь, насколько я помню, самый сложный момент. Блин, он меня спалил, зараза! Да сдохни ты уже! О! Блин, немножко палево прошло. интересно, он сейчас заметит? По идее должен. Но нет. Вообще-то должно было проходить немножечко так по-другому.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 был поставить здесь коллайдер так отлично первую контрольную точку мы прошли но не стоит расслабляться потому что а нет вот здесь момент конечно удалился то есть здесь у меня тоже так мне спалили да нет не спали а здесь у меня тоже была уже готовая сценка с прохождением но придется заставить ее заново Ладно, ничего страшного, сделаем еще лучше Главное, что большая часть уровня все-таки готова и пока еще работает И наконец давайте дойдем уже дальше Чтобы вообще посмотреть, что там сделано еще Для этого пойдем третьим путем Уже с автоматом И немного Кстати, вот отсюда тоже можно начать стрелять мы можем пойти по стелсу и с той стороны, но я думаю, стелса вам уже хватило и хочется экшена. Нет, здесь я, походу, не пролезу Да, здесь коллайдер тоже убрался Ну да ладно, дай попробуем через окно программист мне можно и так к сожалению пока нельзя здесь делать скрытные убийства именно рукопашные но думаю что в ближайшем времени их можно будет добавить потому что я сам от них прусь Полили. <грики> ну, больше нет смысла скрываться, в принципе. <грики> что за это какой-то вообще обдолбанный? Боюсь, что <грики> с ИИ тоже придется здесь еще поработать потому что пока что они немножечко овощные а собственно на этой дорожке нам тоже нужно будет либо проходить по-тихому здесь на балконах будут стоять а, также смотрящие и мы сможем пройти либо через вот эти вот домики на которых сейчас нет коллайдера и опять же выбирать путь самостоятельно то есть хотим мы идем на пролом, хотим мы идем по скрытому через домики в определенных местах нам конечно придется пострелять например вот здесь а будет у нас с пулеметом ну и здесь соответственно тоже немножечко врагов будет стоять через вот эти домики у него сейчас провалюсь нет не провалюсь а через вот эти домики мы сможем тут а мутить входными путями, чтобы обойти этого джиггернаута и завалить его и выйдем, тадам, сюда на всякий случай так, здесь я походу тоже провалюсь, окей заодно хоть потестирую, посмотрю, <laughs> где у меня не стоят коллайдеры а в принципе здесь уже готов уровень осталось только расставить врагов продумать еще остальные пути по которым персонаж может пройти закрыть все вот эти вот а, дыры чтобы не было видно того что за ними ничего нет и в принципе так сказать демо уровень будет полностью готов а в эти домики также можно будет зайти но боюсь что не сейчас а и со второго этажа также открывать огонь. То есть там будет такая точка обороны. Так, здесь я, по-моему, закрыл проход. Ага, все правильно. А, да, кстати, за машинками тоже можно прятаться, но почему-то не у всех стоит коллайдер. Вот что интересно. Очень интересно. Как бы восстановилось, но не до восстановилась. Но.. В принципе, большая часть работает. Это очень меня радует. А, и мы практически дошли до конца. Так, вот здесь, конечно, многое удалилось. Это видно. Потому что большая здесь пустота. Но это все фигня. Так, и наконец. Кстати, чтобы пройти здесь, нам придется сесть за этот грузовик. И вот так... Бубух. Чтобы открылся нам проход. Так-то мы сейчас можем пройти, конечно, но позже этого будет сделать нельзя. И, наконец, финальная точка уровня, где у нас будут вот такие вот ублюдки. И, как видите, их здесь немало. Мне кажется, что самый кайф будет как раз, а когда мы будем находиться здесь и будем отстреливать их из, из ружья. Так, этот у нас застрял или он не видит? Он нас просто не видит. Но к тому же он застрял. Ты что меня боишься? я понял мы его напугали так ну вроде всех перестреляли судя по звуку всех в общем как вы видите работы здесь еще хватает но большая часть работает все есть и это не может не радовать как меня так думаю и вас ну вот вроде бы и все я конечно дико доволен что все это не удалилось потому что каждый из этих объектов был блин, выстрелил вручную, был выверен со специальной картой все вот эти вот уже закоулочки то есть сейчас здесь на фоне стоят просто обычные блоки а в принципе лого-поле стиль это вполне позволяет это было сделано для того, чтобы смотря отсюда, у нас там не было пустоты какой-то но на самом деле таких заглушек здесь было намного больше но большинство из них, к счастью, осталось Отлично, отлично просто. В общем-то, ребятки, если вам интересен этот проект, интересно посмотреть всякие девлоги по вот этому проекту, то есть буквально там по каждому уровню или каждой сцене, обязательно пишите об этом в комментариях, потому что снимать здесь придется очень много. И будет, я думаю, это довольно-таки интересно. С тобой как всегда был Арталаски, ставь лайк, подписывайся и до скорых видео. Пока!